Привет дорогие друзья, вы на канале Smartwatch Сегодня поговорим об игре, об одной Сделаю видео обзорчик А также, если вы хотите поддержать канал Можете приобрести вот этот вот циферблат От Венской студии, фирменный циферблат Канала Smartwatch В описании видео Две ссылочки для России на Веерстор магазинчик, там же ссылочки Есть о том, как этим магазином пользоваться И ну, на Google Play Я думаю, это все умеют И знают Ну а мы с вами об игре Поехали вниз. Кстати, если вы приобретете этот циферблат, вам будет открыт доступ в канал. Для, это канал именно только для спонсоров. Smart Watch. Телеграм-канал. Так что, если будете его покупать, по ссылочке там, пожалуйста, пишите мне. Отправляю чек. Я вам дам доступ в этот канал. Ну, а мы поехали об игрушечке. Игрушечка. Вот эта вот игрушечка. Игрушечка простецкая, адаптированная для наших с вами часиков Navir OS. В данном случае Galaxy Watch 5 Pro 46 мм. Простая игрушечка. Смотрим, что у нас тут есть. Сейчас она прогружается. Я уже какой-то там прошел период. Или какой-то уже круг. Вот видите, нажимаю еще на один, еще на один. Вот сюда. Маленечко, конечно, неудобно То, что маленький здесь э, Экранчик Надо умудриться попасть А, вот так, видите, смотрите что, Труба бела. Короче Туда-сюда тыкаем, попадаем И входим в игрульку. Звук бы убавить Что ли, или как Ну, я думаю, слышно Так, здесь покажет он сразу, как этим всем пользоваться И дальше мы с вами поехали ну, я думаю, эта игрулька всем знакомая. Нам нужно вот так делать, да, для того, чтобы э, у нас пропадали, как эти, ну, вот эти вот штучки. Вот даже подсказочки тут есть. Вот смотрите, сейчас здесь сделаю. Сразу 4 ушло. Они вот моргают те, которые нужно делать. Опс, опс, готово. И так далее, тому подобное. Эта игрушечка доступна будет в магазине VR Store. Там же есть ссылочки на то, как этим магазином пользоваться. В описании видео есть все, дорогие друзья. Поэтому обязательно смотрите, будьте внимательны. Там очень много ссылок. Вы были на канале SmartWatch. Если что, циферблатик покупайте. Пока.